Как повысить свою продуктивность? Многие задаются таким вопросом. Для начала достаточно соблюдать простые 10 правил. Сейчас расскажу о них подробнее. Прекращайте с многозадачностью. Продуктивность падает на 40% из-за частой смены задач в вашей голове. Обязательно нужно спать. Всего лишь полтора часа потерянного сна понижает ваше дневное внимание на целых 3%. 22% Позаботься о правильной еде. Придерживание питательной диеты в среднем повысит твою продуктивность на 20%. Особенно помни про завтрак. В среднем одну минуту из каждых пяти мы проводим, проверяя социальные сети и блоги. Совет прост. Избегай соцсетей. Озелени свое пространство. Ученые утверждают, что психологический комфорт, предоставляемый растениями, помогает увеличить концентрацию и сфокусироваться на задаче. Растения повышают продуктивность на 38%. Креативный на 45 и улучшают общее самочувствие на 47 процентов. Использую технику Помадора с итальянского помидор, где один помодоро это безостановочное занятие работой в течение 25 минут с пятиминутным перерывом. После четырех помодоро... Сделай получасовой отдых. По результатам опросов, 86% рабочих согласны с тем, что перерывы на отдых повышают их продуктивность. На 15% повысит вашу продуктивность солнечный свет. Если не получается поставить стол близко к окну, то хотя бы приобретите лампы, которые имитируют дневной свет. Любопытно, что некоторые исследования подтвердили тот факт, что жевание обычной жвачки снижает стресс, депрессию, беспокойство, а также повышает продуктивность на 10%. Прослушивание любимой музыки, вне зависимости от жанра, провоцирует выброс допамина в те части мозга, которые ответственны за вознаграждение. Это повышает твое настроение, а вместе с тем и продуктивность. Удели прослушке любимых мелодий от 15 минут до получаса. Проводились исследования, цель которых было выявить, какие запахи положительно влияют на понижение ошибок в работе. Оказалось, что лимон понизит ваши ошибки на 54%, жасмин на 33%, а лаванда – на 20. Так что нюхайте лимоны. Спасибо за просмотр! Предлагаю вам подписаться на наш канал.